Друзья, всем привет! Димас. Мои руки сегодня с вами. Чайная ложечка. Сегодня будем снимать, как я солю икру. Крас сегодня будет куневая, вот такая вот вкусная. Я ее собирал тут значительное время и чуть заморозил. Сейчас вот она оттаяла, стекла, я ее промыл Почему окуневые, они там щучи какая-то, щучья Будет чуть позже, весной, в начале весны Попробую тоже сделать Просто окуневая, окуневая икра, она очень удобная В плане соления Смотрите, какие мешочки очень удобно, просто замечательно она отделяется от отонки. Процесс очень легкий, не как щучья, не какая-то там, там плотвийная, там еще какая-то суда, из судака. Хотя судакам не знаю, мне кажется, как и у окуня. Я ни разу у судака не видел, если честно, икру, по крайней мере, живую. И начнем. Просто возьмем тарелочку, возьмем икру. У нас тут вот разбитая есть, самая крупная. И она вот смотрите, как хорошо отделяется. Просто ложечкой. Просто ложечкой берете ее так и счищаете Сейчас покажу что останется. Конечно, чуть-чуть отделяется от того, кто. Но намного проще, чем делать это с щучей крой Хоть сильно не напрягался. Все почистил. И вот такая штучка получилась. Такая. Вот пузырь, как у него, у нас получился. Это мы все, естественно, отдадим там, кошкам или выкинем, куда вам удобно. У нас сегодня понадобится масло растительное для приготовления, соль, любая мелкая, крупная, какая у вас есть, и вот э, семена укроп. Кто хочет без семян укропа, кому они противные, можете добавлять. Или чуть-чуть ну, совсем там, три зернышка добавить. Ну и любая банка там для закрытия, где он будет это хранить масло идет как консервант, так что его нужно точно добавить достаточно много ну и все, приступаем к остальной очистке наших то, таких вот мешочков окуневых с икрой продолжаем в таком же духе смотрите как отличается, вот это экране мороженое вот это белое вчера окуней наловили а, а такая светлая получается а вот это вот мороженое она более темная. Буквально прям раз и все готово. Так что вот такое занятие еще будут продолжать. Увидимся уже полную тарелочку сделаю. Ну вот смотрите, вот я отделил именно кринки. Естественно лучше брать окунем крупнее. Там если самочка поймаете, там грамм 200-300. Ну 300 оптимальная, Там замечательнее получится мешочек такой вот с икрой. Мелкий окунь, да, как бы окунь, он, ну, как любая рыба, он может не реститься уже с малых меров. Ну, я набрал там везде, из маленьких и крупных у меня получилось столько. И сейчас ее надо немножко сбить. Для этого мы посолим. Где-то буквально, ну, в зависимости от количества, ну, пол чайной ложки соли. И вот это все сейчас мы аккуратненько забьем Где-то минут, минут пять однородная масса, чтобы у вас получилось и Икрин... как -какринь. без масла у вас конечно это не получится но проделиться просто если вы сразу добавить масло она там начнет сбиваться и не тот эффект будет а нужно с солью буквально 5 минут покрутить покрутить вот так можете также добавить сразу вот семена укропа так количество вот я добавлю помну немножко Можете не мять, но он будет более ароматный. Прекрасный запах укропа. Кстати, семена очень полезны, если кто не знает, загуглить. Если вы делаете там с любой другой крой, то же самое процесс. Ну, красная нет, она более такая нежные Подходите, может быть, я. А с любой речной рыбой вот такой процесс, так сказать, сбалтывания, отделения клинки. И кринки это ну, все крыто происходит. Не обязательно пишите, если кто-то делал такую же икру, там, ну не обязательно куневую, там, щука, там еще плотва. Карп там еще. Как вы делаете? Это, может, новый там способ. Интересно было бы узнать попробовать сделать но ну, мне вот этот способ понравился интересный обычный, простой самый простой ну вот 5 минут где-то взбивали и масло добавим где-то миллилитров 100 ну в зависимости от объема вот. вот это зависит от объема игры и все не спеша уже как бы не так сильно активно все с маслицем сбиваете чтобы как бы масло волокло всей кримки естественно она потом когда вы банку уберете, все всплывет наверх и уже будет как консервант действовать ну чтобы воздух не попал там и ничего не из продукции не испортилось любая консервация это процесс избавления продукта от воздуха вакуумирование, так сказать и у вас будет храниться на ног все дольше объем сразу прибавляется из-за масла цвет меняется становится более светлый ну, дает эффект масла свое из-за этого сильно сбивать не надо так чуть-чуть видите уже и кринки уже становится такие более светлая масса все вот нали отлично перемешал сейчас будем по баночкам раскладывать получается две баночки но ну, я как бы рекомендовал бы еще залить чуть маслица но оно будет масло там по-любому так немножко сверху вот, так дать все вот это закрываем такие штуки получаются у нас неделя уже ну, в зависимости от как вы хотите чтобы просолилась сильно слабо можно уже пробовать все есть естественно лучше хранить все это в холодильнике 3-5 градусов тепла я думаю пару месяцев это точно хранится еда после вскрытия естественно чуть поменьше наверное попробуем потом я думаю через несколько дней на вкус как получится я знаю на вкус приятное вкусное так что рекомендую вам сделать. Рецепт простой. Как бы единственное, надо поймать рыбу, окунья и желательно покрупнее. Всем приятного аппетита. С вами был Димас и окуневая икра. Всего пока-пока. Увидимся.